Я очень давно слышала от своих знакомых, что надо бы исправить зрение, сделать себе операцию, но всегда очень боялась потому что думала, что есть какой-то риск, что это какая-то сложная операция, это долго ходить полуслепой. И, в общем-то, столько времени ходила в очках, в линзах, это было ужасно неудобно. Очки вообще, у меня от них голова начинает болеть из-за того, что они давят на переносицу. Линзы, глаза сохнут, постоянно что-то там... Идет не так, и ты ходишь, моргаешь, и иногда бы даже приходилось в течение дня линзу вытаскивать из глаза, потому что она мешала. Забываешь снять, ложишься спать с линзой, забываешь взять с собой в поездку, в путешествие. Сколько раз было, я бегала по каким-то городам, где я отдыхала в поисках линз, потому что забыла их взять. То есть ты постоянно должна об этом помнить, это усложняет твою жизнь. Вот. И э, до тех пор, пока я не встретила с Юрьевной, и она не рассказала мне про технологию Smile Ice, э, я и представить себе не могла, насколько это просто, что операция занимает всего 15 секунд да, ну, в, в каждом глазу, а в целом со всеми объяснениями, куда смотреть, э, с перерывами, с обезболиванием минут 15. После этого я даже могла писать смс, хотя все было в расфокусе спокойно самоходила, не как слепой крот, вот, и а, на следующий день, через 24 часа я уже хорошо более-менее выглядела, а через пару дней вообще, он не выглядела, видела, а через пару дней вообще видела очень хорошо. Татьяна Юрьевна успокоила меня, что никаких рисков нет, что я не ослепну, потом еще очень многие пугают, что надо делать эту операцию в юном возрасте, что когда тебе 40, тогда уже бесполезно, потому что уже скоро начнется дальнозоркость, близорукость и вообще, но ну, все не так. Вот И операция прошла успешно. Вблизи я вижу так же хорошо, как вдаль. Очень понравилось, насколько. Татьяна Юрьевна легкий человек, и ей совершенно не страшно доверить свое зрение. И, конечно же, эффект, что теперь я вижу хорошо, я не нуждаюсь ни в очках, ни в линзах. И только одно не понимаю, почему я так долго не решалась на эту операцию. Также смайлайз хороша для тех, у кого очень тонкая роговица, как у меня, и никакая другая операция бы не подошла. Вот. Так что хочу сказать всем не бойтесь, идите, делайте операцию, это быстро, это не больно, нет никакой реабилитации, можно тут же приступать к работе, и все проблемы в этой жизни, связанные со зрением, решаются в течение 15 минут. Так что все прямиком делать смайлайс к Татьяне Юрьевне.